Всем привет! С вами компания Faberlic, и я фэшн-директор Андрей Бурматиков. Пришло время познакомиться с модными трендами осени 2017. Осень – это яркая палитра красок, это сезон самых вкусных фруктов. Осень – это время вдохновения для художников. Осень обладает каким-то таинственным шармом, и каждому из нас хочется тепла, романтики и сказочных перевоплощений. Сегодня «Фаберлик» представляет модную коллекцию одежды «Осенняя сказка». И в этой сказке выбрать себе образ могут не только дети и девушки. В нашей новой коллекции мы подготовили и для мужчин большой выбор модной одежды. Коллекция большая, разнообразная. Здесь множество готовых решений и интересных образов для всей семьи. И прямо сейчас мы познакомим вас с некоторыми из них. Готовы? Тогда добро пожаловать в осеннюю сказку! Флоральный принт, несмотря на наступление осенне-зимнего сезона, стал одним из главных трендов мировых подиумов. И противиться этому тренду бессмысленно. В сентябре так хочется продлить лето. Романтичное платье с принтом «Лесные цветы и ягоды», напоминающее гербарий, займет достойное место в вашем гардеробе этой осенью. Основной тренд – струящееся платье с принтом из лесных цветов. Для офиса, похода в кино или по магазинам такое платье длины миди просто незаменимо. Две феи цветов. Девочкам так нравится быть похожими на взрослых. Поэтому теперь выбор гардероба – это увлекательная игра для двоих. Романтичное платье с подобными флоральными принтами – освежают осенний образ. Добавьте к такому платью яркие плотные колготки и стильный комплект к холодам готов! Платье из эко-замши прямого силуэта – выбор девушек, ценящих комфорт и стиль. Платье по горловине декорировано камнями, что делает его по-настоящему изысканным. Оттенки полудрагоценных камней по праву считаются классикой осеннего гардероба. Они подходят всем без исключения и прекрасно сочетаются с нейтральной гаммой. Мы предлагаем вам уютный комплект с обилием разнообразных фактур. Водолазка из тонкого трикотажа, жилет с отворотами под овчину, рыжие батильоны и бестселлер велюровые леггинсы. Представляю, как приятно гулять по осеннему парку в таком стильном комплекте. Принтованный бомбер – отличный способ трансформировать летний гардероб в осенний. Жакет прекрасно сочетается как с юбками, так и с брюками. Обратите внимание на флоральный принт. Он идеально дополнит ваш базовый гардероб. Посмотрите, как стильно сочетается темно-синий бомбер с зеленой юбкой из эка замши Женственный комплект из трикотажа акцентирует внимание на модных голубом и синем оттенках. В таком комплекте любая девушка будет выглядеть элегантно. Дополнят этот наряд лаковые лоферы на небольшом каблуке. или лук позволит подчеркнуть семейное единство. Комплекты созданы в единой гамме и стилистике. Женственная блуза с бантом – важный тренд осеннего сезона. Сочетание в одном комплекте трех природных оттенков – правило сезона. И мы предлагаем попробовать его, дополнив синюю блузу с зеленой юбкой, синим вышитым клатчем и синими лоферами. Если для куртки еще не время, отдайте предпочтение стеганому жилету с отделкой из эко-кожи. Такой предмет гардероба отлично дополнит плетчатую рубашку и брюки «Чинос». На юной моднице платье с флоральным принтом, декорированное ярким желтым кантом. Образ дополнит бордовые ботинки с шнурками-лентами, как героиня из сказки. На нашем юном герое лонг-слив с асимметричным воротником на молнии и контрастными деталями. В сочетании с бежевыми джоггерами отличный модный вариант для прогулок. Румно-серое пончо с бахромой из эко-кожи придаст богемности вашему образу. В сочетании с замшевыми леггинсами и бордовой водолазкой пончо выполняет роль облегченного пальто и смотрится очень модно. А если вам захочется разнообразить образ, дополните комплект массивным ожерельем. Девушки с роскошными формами будут смотреться в этом образе бесподобно. Рекомендуем носить это пончи с ботинками в мужском стиле или с сапогами на шпильке. Образ для прогулки за городом, воскресной встречи с друзьями или пикника в солнечный день. В комплекте соединяются модные в этом сезоне оттенки природы и стиль casual. Худи со стеганными вставками на молнии в сочетании с трикотажными брюками спортивного силуэта – вариант, который идеально подходит для отдыха. Образ завершают высокие кеды из эко-замши. Все дети стремятся как можно быстрее вырасти. И дизайнеры создают детскую одежду совсем как у взрослых. Поэтому в гардеробе для юных модников вы теперь найдете одежду с элементами стиля «Милитари». Как, например, эта куртка с контрастными молниями и принтованной подкладкой под камуфляж. Камуфляжный принт – основной визуальный элемент стиля «Милитари». В этом сезоне, кроме традиционных для защитного принта оттенков хаки, болотного и коричневого, появилась и монохромная версия. Комбинированная спортивная куртка и брюки в камо-принте для активного отдыха в городе. Сказочный наряд для юных кокеток. Платье с многослойной юбкой из легкой трикотажной сетки и принтом фольклорной стилистики с изображением лесных животных. Осенним прохладным днем толстовки с принтами – прекрасный вариант для велосипедных прогулок. Разноцветный пейзаж на голубой толстовке выполнен в оригинальной графике с пайетками. Все самое необходимое можно сложить в бархатный рюкзак с аппликацией. Городской стиль. Именно так можно назвать сочетание карго-брюк и толстовки с анималистичным принтом. Насыщенный синий, яркие оттенки и графичный принт – идеальный баланс для любимой толстовки в гардеробе юного модника. Легкая, укороченная, стеганая куртка просто незаменима для женщин, выбирающих городской casual, Элегантный силуэт, оригинальный воротник-стойка и изысканный бежевый оттенок – эта куртка – прекрасная инвестиция не на один сезон. Сочетание фактур, сказочного принта и богатого бордового цвета – девичьи мечты об идеальной куртке воплотились в реальность. Современный гардероб в первую очередь должен быть функциональным. Эти твидовые жакет и юбка замечательно смотрятся как в паре, так и в сочетании с другими повседневными моделями вашего гардероба. Представьте сочетание жакета с белой блузкой и классическими брюками – беспроигрышный вариант. За счет черных вставок по бокам это платье сделает вас визуально стройнее, а вашу фигуру – женственнее. Кроме этого, вы можете носить его как самостоятельно, так и поверх водолазки или блузы. Хотите скрыть недостатки фигуры и привлечь внимание к достоинствам? Тогда выбирайте костюм из плотной ткани. Она создаст элегантный силуэт и сделает вас стройнее. Голубой с золотом – богатое сочетание. Цвета, фактура и силуэт – образ в духе последних тенденций с отсылкой к этническому стилю. Блуза, декорированная на плечах золотой вставкой, прекрасно сочетается с юбкой из ткани, вышитой золотыми пайетками. Добавьте бархатный клатч, и вы готовы к блестящему выходу. Мужской блейзер не обязательно должен быть классическим. Любителям в стиля городской casual подойдет именно такой темно-синий из плотного трикотажа. И снова Ода Трикотажу. Комбинированный трехцветный джемпер в сочетании с бежевыми брюками-джогерами и изумрудное платье из трикотажа с фактурой. Безупречный стиль для модных отличников. Стеганый бомбер это один из самых модных трендов осеннего сезона. При выборе цветовой гаммы дизайнеры отдали предпочтение насыщенному изумрудному оттенку. На модели мы видим стеганный бомбер из эко -замши. В сочетании с узкими брюками и футболкой с ярким принтом выглядит женственно и современно. Блузка горчичного оттенка с бантом в сочетании с зеленой замшевой юбкой смотрится просто восхитительно. Вязаный трикотаж уже давно перестал быть просто теплой одеждой. В этом сезоне ведущие дизайнеры и модные дома предлагают нам примерить интересные образы из эпохи 70-х. Этнические мотивы и геометрические решения по-прежнему держат свои позиции. Выбирайте себе такой свитер со сложным узором и широкой резинкой, и вы легко создадите образ в стиле городской кэжу. Ну а девочкам мы предлагаем вязаный кардиган с орнаментом «Шеврон». Принты с лесными животными стали лейтмотивом коллекции Осенняя сказка для девочек. Трикотажная футболка с принтом прекрасно сочетается с юбкой из трикотажного жакарда с растительными мотивами в орнаменте. Элегантная мама и мужественный папа. Мягкие фактуры против жестких. Пончо с кисточками и леггинсы в тон – беспроигрышное решение для девушек, предпочитающих классические цветовые сочетания. Куртка из эко-кожи коричневого цвета, клетчатая рубашка и классические чинос. Рубашка, как у папы, в сочетании с милитари-жилетом с контрастной отделкой. Уютный комплект для осенних прогулок. Водолазка персикового оттенка с яркими птицами декорирована пайетками. Роскошный жилет-дубленка оттенка сливочной карамели из эко-замши с мехом. Друзья, это была далеко не вся коллекция «Осенняя сказка». В наших каталогах вы найдете и другие интересные вещи. Вы можете заказать готовые комплекты, а можете, вдохновившись осенью, добавить немного творчества, пофантазировать и по-своему сочетать разные вещи из нашей коллекции. И тогда у каждого из вас будет своя осенняя сказка. До новых встреч! Следите за новостями! Будьте первыми, будьте модными! С вами был я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Фаберлик. Новый модный для тебя.